Видит красивую мартироску и у, у собак это немножко быстрее проходит, то есть Марти такой, о, мартироска, и все, и дети, а потом владелец мартироски подает на меня в суд, то что Марти Зарейдил Мартироску, напал, напал на ее деревню. Марти нап... <смех> вот. Марти захотел зарейдить деревню Мартироски. Он такой, начинаем рейд. И за секунду этот рейд сделал. У собак это так происходит. Он за секунду напал на Мартироску, зарейдил ее, Добыл тотема бессмертия. А потом через сколько-то там месяцев родились маленькие Мартиросики. А на меня подают в суд, потому что мой мартиросик зарейдил другую мартироску. А мне нафига это? Ну, в смысле, оно вот так происходит. А потом я буду ответственный и будут деньги. И потом мы на стриме миллион рублей будем выплачивать, будем собирать, чтобы я выплатил моральный ущерб хозяину мартироски.